Thank <laughs> Уважаемые коллеги, добрый день, доброе утро. Скажите, пожалуйста, звук изображения у всех есть? Можно поставить плюсик в чат? Есть, да, все слышно. Хорошо, замечательно. Коллеги, буквально еще одну минуту, и мы начнем тогда наш, давайте даже полминуты. Сейчас подключатся у нас все участники, и мы начинаем наш сегодняшний вебинар. Хорошо? Спасибо большое. E aí Коллеги, да, еще раз здравствуйте. Вот наблюдаю, что у нас практически все участники уже подключились к нашему сегодняшнему вебинару, но отдельно, наверное, стоит проговорить, что запись сегодняшнего вебинара, она будет у нас также в рассылке для всех участников и всех зарегистрированных пользователей. Собственно, сегодня, уважаемые коллеги, мы рассмотрим с вами практику проведения закупок малого объема в системе АЦК госзаказ для Нижегородской области в связке с электронным магазином OTC Market. Собственно, здесь со мной мои коллеги, представители уполномоченного органа в сфере закупок, в том числе, а также наши партнеры из БФТ, которые тоже покажут работу непосредственно в системе со стороны АЦК. А, если э, нет дополнений, дополнительных вводных э, вопросов, предложений, то можем перейти Они к Они нечаянно меня не так переименовали. А, ну, вроде Перовская мне звонила, сказала, что она поправит. Да, коллеги, простите. Да. А, Доброе утро всем. Доброе утро, Александр Георгиевич. Я хочу э, сказать да, несколько слов о том, что у нас есть постановление правительства номер три. 13 января 2022 года, которая, собственно говоря, обязывает нас с 1 января 2023 года осуществлять закупки малого объема с использованием электронных сервисов. А в текущем году мы до 1 октября 2022 года должны определить перечень заказчиков. Мы с вами их определили. Сейчас здесь присутствуют заказчики, как городского округа ВИКСа, Семеновский, а также Минфин и Министерство экономического развития. Поскольку перед нами с вами стоит сейчас задача отработать ряд уже фактически начать использовать закупки малого объема, с использованием интеграционного взаимодействия цк Госзаказ, и сегодня вот мы продемонстрируем функционал ОТС-Маркет, мы хотели бы, чтобы вы включились в эту работу по апробации этого функционала. Совместно с вами мы, у нас есть группа в чате, куда входят администраторы и некоторые представители от пилотных заказчиков. Значит, мы эту информацию еще до них отдельно доведем для того, чтобы более, скажем так, в оперативном режиме отрабатывать какие-то моменты. А сейчас, в общем-то, цель нашего вебинара – это ознакомить с регламентом работы систем. То есть нам сейчас наши коллеги продемонстрируют, как нужно планировать закупку, малую закупку из... АЦК госзаказ, как ее доводить до закупки в электронном сервисе ОТС-Маркет и в дальнейшем заключать контракт, опять же, в системе АЦК госзаказ. Вот, поэтому, пожалуйста, слово к нашим коллегам. Давайте приступим. Спасибо, Александр Георгиевич. Тогда, собственно, начинаем демонстрацию непосредственно с работы в системе АЦК госзаказ. Коллеги, прошу вас. Добрый день, Потехин Сергей, БФТ. Подскажите или напишите, экранчик видно. Коллеги? Да, все видно? Итак, для начала пропустим момент у входа в систему АЦКАГО ⁇ Заказ ⁇ Нам необходимо перейти в раздел ⁇ Планирование заказа ⁇ реестр планов графиков. Для каждого заказчика, соответственно, будет э, свой план график. Сегодня мы рассмотрим на примере плана графика Министерства финансов Нижегородской области. Нам нужно открыть план график, перейти на вкладку закупки. В случае, если закупок много, и вы не знаете, какая именно особая, можно включить панель фильтрации и отфильтровать закупки по пункту 4. То есть отметить чекбокс и останутся закупки только по пункту 4. Соответственно, выбрать закупку с ЭКЗ текущего года. По правым клику мышки выполнить действие «Сформировать документ». Здесь в классе сформируемого документы. нам необходимо выбрать документ заявки на закупку. Формируется электронный документ заявки на закупку, который нам необходимо будет заполнить. Сейчас пока документ формируется, присваивается номер. В случае необходимости номер можно отредактировать. Заказчик бюджета-получатель подставляется по умолчанию. Заказчикам и получателям из закупки плана графика. Способ определения также нередактируемая закупка у УЕД-источника. Осуществляет резерв также в зависимости от типа организации, либо бю или бюджетное учреждение. В данном блоке в электронный магазин нам нужно выбрать OTS-маркет. Далее необходимо нам э, заполнить поля. Давайте выберем э, завтрашнее число э, и поставим 12.00. Э, часть полей не заполняется. Эта служебная информация, она, мне, она нам не нужна. Э, в случае, если какие-то обязательные поля заполнены не будут, система ЦК заказ. Э, рубнется. Э, переходим на вкладку «Данные» закупки необходимо э, заполнить э, поля э, в соответствии э, с типом закупки. Э, ну, давайте заполним. Ну, у нас уже есть ранее пристройки закупки бумага и отметим. Заполняется также часть полей в соответствии с принятым регламентом. Тип контракта и условия поставки в данном случае заполнять не обязательно. Планируемую дату можно указывать, можно не указывать. Давай отметим май. В поле идентификационный код закупки. В данном блоке необходимо поставить именно 3 0. Прошу обратить на это внимание, что здесь порядковый номер не генерируется. В настоящий момент находится наработка со стороны ЦКГО заказ, где при формировании закупок, заявок на закупок для электронного магазина по умолчанию уже будет поставляться 3 0. Заполняется описание объекта закупки. Текстовое поле «Сроки поставка можно заполнить. На данной вкладке все. Остальные блоки не заполняются. Переходим на вкладку «Объект закупки». Здесь нам нужно добавить спецификацию по плюсику вымираем объекта кубки добавляем из справочника товаров на работу услуг добавляем необходимую продукцию давайте на примере как раз бумаги принадлежности канцелярские заполняем обязательные поля единицы измерения. Ну, давайте, к примеру, выберем такую. И указывается цена. Сохраняем изменения. Появилась строка «Спецификация». Переходим на вкладку «График оплаты и поставки». Финансирование и график поставки. В данном блоке, поскольку строк финансирования в закупке плана графика множество, нам ненужные строки необходимо будет удалить и оставим, оставить только одну строку, по которой будет выполняться финансирование. То есть нам необходимо открыть строку, в графике оплаты открыть строку, указать дату. Давайте поставим 1 июня и указать сумму нашей закупки. Например, заполним таким образом. Вместо график поставки заполняются автоматически в соответствии с заказчиком. И в графике поставки нам необходимо открыть строку на редактирование и добавить по плюсику дату поставки. Давайте также выберем первую. Соответственно, здесь мы либо заполняем количество, либо заполняем сумму, которую мы ввели ранее. Информация заполнена, на вкладке «Дополнительная информация» мы указываем ответственного, заказ... ответственного сотрудника. Информация заполняется. В случае необходимости по скрепке мы можем добавить вложение. Так, давайте какой нибудь Категория назначается ему по, по умолчанию. Категорию регулируется параметрными системами, но для выгрузки оставляем категорию по, по умолчанию. Документ заполнен. Далее, в соответствии, с принятой схемой документа оборота необходимо обработать документ. Здесь действие обработать. И, как видим, если какое-то поле не заполнено, то срабатывает контроль. Планирование даты публикации. Документом обрабатывается. И давайте сразу еще, пока документом обрабатывается, рассмотрим формирование электронного документа заявка на закупку с признаком. Процедура по цене единицы продукции и количество не определено. Выполняем аналогичное действие. Фильтр. Отфильтровываем закупки в плане графики для удобства. Формируем электронный документ заявки на закупку. Принцип заполнения остается прежним, но на вкладке «Общая информация» нам необходимо будет проставить проценуру по цене единицы продукции. Количество не определено. Давайте сразу сейчас два документа подготовим. заполняется в соответствии с потребностью. Так, какое-то отличие было у нас, давайте. А будьте добры, покажите, пожалуйста, участникам немного непонятно, как создать несколько позиций, потому что есть вопрос, это нужно с каждым отдельным договором оформлять, или можно все-таки несколько позиций загрузить в одну спецификацию? Прощение, коллеги, у нас какая-то есть проблема со связью Семеновского округа. Вы могли бы проверить или сказать, что им нужно включить? Так, мне ответить на вопрос. Как, как правило, закупки малого объема формируются по одной строке спецификации. Коллеги, слышно меня. У нас есть проблемы со связью Семенского округа. Они, да, да. Они слышат... Александр Георгиевич, сейчас разбираемся. Сейчас дадим конкретные рекомендации. <связываем> Вы в полностью. чате пишите, да? Конечно, да. Хорошо. А подскажите, то есть, есть ли у заказчика наименование из 20 позиций, что они каждую отдельную позицию будут создавать, mm -hmm. отдельный договор? Если это все в рамках, тогда добавляется строка спецификации. Вот, вот этот вопрос интересует. Если можно, покажите, пожалуйста, заказчикам, как это делать. Ну, давайте здесь поставим другую. Строки спецификации добавляются штатно по плюсику в электронном документе заявка на закупку. Вкладка ⁇ Объект закупки ⁇ спецификация и создаются. Давайте еще раз удаляем строки финансирования, которые нам не нужны будут. Графики оплаты указываем. дату. давайте э, здесь поменяем и укажем другую сумму. То есть у нас сумма тысяча, но мы отметили чекбокс за единицу продукции. Здесь мы отмечаем единицу и сумму 50. Это основные отличия. Также ответственный сотрудник. И обрабатываем документ. Для заказчиков будет доступно действие «Подписать и обработать», поскольку происходит наложение электронной подписи. Так, да, вернемся к предыдущей. У нас заявка на закупку перешла на статус «Принят». Со статуса «Принят» мы отправляем документ в исполнение. Контроль лимитов планов ФХД проходит автоматически и также происходит автоматически выгрузка документов в электронный магазин в течение 3-5 минут в зависимости от того, как настроены планировщики в системе ЦК заказ. Давайте вторую заявку на закупку также сейчас обработаем. сейчас необходимо какое-то время будет, чтобы они отправились в электронный магазин. На данном этапе действия в системе ЦКГО заказ заканчиваются. закупки Коллеги, Сокиси Маркет, думаю, слово передать можно вам. Да, хорошо, спасибо большое. Я предлагаю, давайте мы, может быть, подождем минуту-две, пока остальные коллеги-участники присоединятся, потому что вроде, вебинар для них тоже предназначен. То есть вот 30 человек хотя бы, может быть, нам парочку отпишутся, скажут, что у них настроилось, и будем продолжать. Этот возможен вариант? Да, сейчас решаем проблему. Давайте минуту подождем. У вас, по сути, с целью только не зарегистрированный договор. Угу. То есть у вас, получается, не стояла. Да. Когда запас, который по на цель, доступ Подскажите, пожалуйста, видно сейчас мой экран? Нет, вам нужно зайти. Ладно, да, экран все видно. видно. Да. Все да. да экран Отлично. Нет, да. <laughs> По информации от Семеновского района все в порядке. Все отлично, можем продолжать, да? Ну, в чате информация от Семеновского района есть, что браузер подходит, сетевых ограничений нет. Угу. Хорошо, тогда я продолжаю. Добрый день, уважаемые участники. Меня зовут Анна, я представляю площадку TS Market, являюсь менеджером. Для тех, кто ни разу у нас не работал, не знает наш электронный магазин, как нас найти, все, в принципе, достаточно просто. В любом из браузеров, кроме Internet Explorer, вы в поисковой строке вводите OTS Market. Можете сразу ввести Нижегородская область, и у вас откроется самая первая ссылка. Сразу откроется ваша персональная секция, где, собственно, Указана информация, что это электронный магазин именно малых закупок Нижегородской области. Что вы здесь можете увидеть? Здесь будет указано количество опубликованных закупок по всей секции, количество актуальных закупок, заключенных контрактов. Кнопка «Перейти на витрину закупок», доступная для поставщиков и заказчиков, но в основном сделана для поставщиков, чтобы посмотреть, какие закупки есть сейчас актуальны. Инструкции для заказчиков, которые будут постоянно обновляться, если вдруг будут какие-то изменения, то здесь указывается вся только актуальная информация. Инструкция для поставщиков, также как работать с электронным магазином, как подавать предложения, заключать договоры. И видео, если кто-то не хочет читать информацию, также будут сюда пополняться Вся актуальная информация, которую можно просмотреть. И на этой же странице в разделе «Контакты» будут указаны ваши контакты вашего персонального менеджера. Вот Ирина Владимировна, она будет за вами закреплена, будет вам помогать, рассказывать, показывать, если нужно будет индивидуально созваниваться, подключаться удаленно, то есть полностью поддержка от начала создания закупок и до заключения договора. Сейчас мы с вами перейдем на витрину закупок. То есть вот поставщики таким образом ищут ваши закупки. Здесь сейчас отобразятся закупки, которые есть на данный момент, вот сейчас, которые были, которые прошли. Если перещелкнуть на вкладку «Актуальный», то сейчас просто нет активных закупок, потому что они все закончились. Поставщики ищут ваши закупки путем, если они знают наименование вашей организации и нн если они знают наименование закупки, либо если у них есть какие-то определенные виды товаров, которые они поставляют, либо услуги, которые они оказывают, они просто вводят наименование и ищут им, выходит список всех закупок, активных которых они могут принять участие. Что касается входа для заказчиков в наш электронный магазин. Я, наверное, вкратце расскажу сейчас про регистрацию на нашей площадке, как она осуществляется. То есть наверняка у всех заказчиков будет электронно-цифровая подпись. У нас есть функционал подвязки данных из ЕИС в нашу систему, но я не рекомендую выполнять вход по электронной подписи, если вы у нас не зарегистрированы, потому что дальше, спустя время, спустя год, когда у вас закончится эта электронная подпись, вам придется создавать новый логин и пароль, так как к старым данным вы не сможете привязать старую электронную подпись. Поэтому, в принципе, все очень легко и удобно. Сейчас, секунду, я вернусь на главную страницу для заказчиков. То есть вот здесь в правом верхнем углу вы нажимаете вход, И здесь также нажимаете кнопочку «Регистрация». Регистрация интуитивно очень проста, очень понятна. Вот если у вас есть электронная подпись, вы нажимаете сюда мышкой Выбирается ваша электронная подпись, и часть данных сюда уже подгрузится. Подгрузится наименование, подгрузится НН, и подгрузится фамилия, имя, отчество уже из подписи. Здесь, как вы видите, все достаточно понятно. Фамилия, имя, отчество, ваша актуальная электронная почта. Обязательно нужно будет придумать логин, нужно будет придумать пароль. Он составляет не менее 8 символов. Эти данные я, я вам рекомендую где-то записать обязательно на Хранить, потому что в случае, если вы не можете войти по электронной подписи, если вы работаете из дома удаленно или еще как-то, то вы можете всегда зайти по лоббиной пароль. Вот. Здесь будет указано ваше ННН КПП, Вы также все проставляете вручную, адрес электронной почты, номер телефона и ставите галочки «Я являюсь уполномоченным лицом» и даю согласие на обработку персональных данных. И нажимаете кнопку «Зарегистрироваться». На вашу электронную почту, которую вы указали при регистрации, придет уведомление, необходимо будет эту подпись просто пойти по ссылке и утвердить. Все. После этого ваша организация будет зарегистрирована. Вы нажимаете кнопочку «Войти по ЭЦП», потому что вы зарегистрировались по подписи, и выбираете свою подпись. И попадаете в личный кабинет. Если вы зарегистрировались по логину паролю, если на данный момент у вас еще нет электронной подписи, соответственно, вы просто вводите логин и пароль и нажимаете кнопочку «Войти». Ну, я просто сейчас данные не ввела, поэтому информация не указана. А когда вы вошли в личный кабинет, да, вот так он будет у вас выглядеть, в правом верхнем углу у вас будет отображаться вас, ваш логин, по которому вы вошли. Основное меню, которым пользуются заказчики, находится слева в разделе «Главное», «Заказчикам», «Поставщикам». То есть так как вы работаете интегрированно с АЦК, то ваши закупки, соответственно, будут автоматически уже попадать в наш личный кабинет, их нужно будет только активировать. Через раздел «Заказчикам», «Закупки через электронный магазин», «Закупки». У вас отобразятся все закупки, которые были созданы, Соответственно, в разных э, статусах они будут. Черновик – это значит, что закупка не опубликована, либо она уже закончилась, и э, срок э, заключения договора по ней истек. То есть по какой-то причине либо на нее никто не вышел, либо вы ее еще не успели опубликовать, она выгрузилась с ЦК. Активно – это значит, что на нее подача оферт еще пока осуществляется, поставщики могут подавать свои предложения. А также, если закупка уже закончилась, но плановая дата заключения контракта еще не истекла, вы еще не успели ни с кем заключить договор. И статус закупки архивная, это значит, что закупка закрыта, по ней выполнены все действия, по ней договор либо заключен, либо расторгнут в каких-то там ситуациях. Так, насколько я понимаю, закупка у нас на бумагу, да, сейчас выгружалась? Да, все uh -huh. верно, две закупки бумага 27.05 и бумага, вот они как раз, да, уже пришли в личный uh -huh. А Можно еще уточнить, так понимаю, тоже вчера выгружали вот эту данную закупку, просто мы сегодня да. обнаружили, мы по ней уже немножко подготовились, нам тоже подали предложение, чтобы мы быстро, оперативно все заключили договор и выгрузили вам обратно в ЦК. Так вот, мы попадаем в вашу закупку. То есть часть данных здесь уже выгрузились, наименование вашей закупки, внешний номер закупки. Обращаю внимание, что вот здесь обязательно должны стоять префиксы NN. Это обозначает принадлежность именно к вашей секции Нижегородской области. Сроки окончания подачи оферт – это те даты, которые проставляются в интервале от 24 часов и выше. 24 часа закупка выставляется как срочный, если у вас какие-то срочные потребности, какие-то мероприятия, нужно какое-то срочное приобретение товаров, либо какие-то форс-мажоры. Здесь выставляете вы минимум на 24 часа с помощью вот, либо календаря, либо вот здесь, и здесь вот также же ставите часы, то есть для того, чтобы она у вас активировалась в течение там, 24 часов. Если у вас закупка обычная, соответственно, вы отсчитываете 3 рабочих дня 72 часа и также ставите через календарь дату и через часы время. Плановая дата заключения контракта – это та дата, максимальная, до которой вам необходимо заключить контракт. Вы исходите из своих потребностей. Это зависит от того, в какой срок вам нужно поставить товары или осуществить какую-то услугу. То есть все зависит от вас. Но на практике от 3 до 5 дней этого будет вполне достаточно для того, чтобы заключить договор. Здесь то же самое. Вы выбираете через календарь и ставите время через часы. Не рекомендую указывать вот здесь вручную прописывать время, потому что а, может быть разные стоять У вас префиксы в клавиатурах и просто может произойти ошибка, поэтому рекомендуем использовать только часы, которые предусмотрены непосредственно нашей системой. Срок выполнения работ оказания услуг вы проставляете также вручную, исходя из ваших требований, до какого числа максимально вам необходимо предоставить товары или оказать услуги. То же самое через календарь и через часы. Дата и время публикации – это отложенная закупка. Вам, наверное, ее не рекомендую использовать, потому что ЦК, она не предусмотрена, и может просто произойти ошибка. Вот параметр «срочная закупка» – это как раз в тот момент, когда вам необходимо в течение 24 часов провести закупку. Вы тогда переводите, в чекбоксе ставите «обязательно да». Если срочная закупка не нужна, то этот чекбокс остается со словом «нет». Только для СМП это в том случае, если вы хотите, чтобы на вашу закупку вышли участники только с признаком субъект малого и среднего предпринимательства. Если такой необходимости нет, соответственно, в этом параметре также остается слово «нет». Только для поставщиков СЦП автоматически у вас стоит «Да», но по решению по-своему вы можете перевести в чекбокс с словом «Нет». То есть по большей части этот параметр устанавливается в том случае, если вы заведомо знаете, что вы планируете заключать договор с помощью электронной подписи. Соответственно, вы ограничиваете поставщиков, у которых нет электронной подписи, и они не смогут подать свои предложения на вашу закупку. А не принимать заявки от поставщиков из РНП автоматически стоит, да. Соответственно, вы поставщики, которые находятся в реестре недобросовестных поставщиков, подать свои предложения просто не смогут. Если хотите, можно перевести. Чебок слова нет. Дополнительный торг автоматически стоит «нет», можете перевести на «да». В том случае, если вам необходимо, чтобы после окончания подачи предложения, когда вы поставили, вот здесь установили срок, в течение еще одного часа будет сделана перетошка. Она будет проходить, и поставщики, которые подали предложение вот до того момента, который вы указали в сроке окончания подачи офер, еще в течение часа изменяли свои цены, торговались, предлагали какие-то наилучшие условия. Автоматически здесь тоже стоит будет, нет. Торг за единицу продукции. Насколько я знаю, в ВЦК там есть такой параметр. Очень удобно, когда у вас есть рамочные договоры на какую-то определенную сумму. Вы не знаете, какое количество товара вам нужно предоставить или какое количество услуг вам нужно оказать. Но вам, у вас есть договор, который необходимо именно заключить на эту сумму. То есть, грубо говоря, у вас есть 100 тысяч рублей, у вас есть картриджи, которые нужно заправить в течение какого-то периода, там месяц, два или три, вы заключаете договор на этот период. У вас есть список этих картриджей, вы попозиционно выставляете эти картриджи, которые у вас есть, и указываете количество один. И поставщики будут снижать свою цену на единицу позиции. То есть в итоге вы заключите сумму, договор на сумму 100 тысяч рублей, но, соответственно, кто меньше дал сумму на заправку картриджей, вы больше картриджей в течение какого-то периода сможете заправить. Вот, если есть такая необходимость, также в АЦК вы это все выгружаете, информация сюда подгрузится непосредственно на нашу площадку. Информация о начальной максимальной цене тоже автоматически уже проставлена, и правила проведения закупки здесь выбирается, 44-й либо 223-й федеральный закон, но, насколько я знаю, вы будете работать по 44 му поэтому автоматически здесь указано 44 й Закупочная документация, сюда также автоматически выгружаются документы, сюда нужно прикладывать. Обязательно рекомендую это делать. Проект договора, где прописаны все ваши обязательства между поставщиком и заказчиком. Все сроки по условию контракта, то есть это сроки поставки, сроки оплаты, потому что поставщик заведомо должен знать, на какие условия он соглашается. А если вы эту информацию не укажете, меньше поставщиков выйдут на вашу закупку и будут в ней участвовать. Также, если что-то вы в ЦК не выгрузили, не приложили какие-то дополнительные документы, может быть, вы захотели какие-то требования к условиям поставки приложить, требования к поставщику, может быть, какие-то картинки, чтобы выглядел именно так товар. Вы также можете через кнопку «Добавить документ», выбрать необходимый. Да, и он вот здесь отобразится у вас. Если что-то нужно удалить, поменять, то на крестик нажимаете, и ваш документ удаляется. Спецификация закупки также автоматически у вас здесь выгружена, у вас здесь нет возможности никак ее редактировать, она будет редактироваться только в АЦК. Условия оплаты будут также указаны автоматически, информация выгружается из АЦК. Адрес поставки носит вообще рекомендованный характер, но я его рекомендую указывать, потому что для поставщиков поиски, ваша закупка будет приоритетнее, она будет видна и больше шансов на то, что поставщики просто выйдут на вашу закупки Через кнопку ⁇ Добавить адрес поставки ⁇ очень легко, вот здесь в свободной форме. Вы прям пишете наименование города вашего, улица. Единственное, у нас сейчас просто здесь тестовая площадка, здесь не отобразится информация. Вот здесь внизу просто сразу подсвечивается информация о вашем адресе, вы прямо на нее нажимаете, и здесь все автоматически подгружается. То есть не нужно заполнять вручную каждое поле, потому что в кладре все уже, все уже добавлено. Вот сейчас здесь не указан адрес, потому что не произошла интеграция с АЦК. Вообще автоматически также здесь адрес это должен быть указан, насколько я знаю. Вчера это обсуждалось с АЦК. И ответственное лицо вот здесь также автоматически должно выгружаться из АЦК. Сейчас эта информация почему-то не прогрузилась, может быть, не заполнили. Все, как только все действия здесь закончили, раздел «Оферты поставщиков» и заказа остаются пустыми, потому что сюда будут подаваться ваши поставщики, и вы будете видеть их ценовые предложения. После этого нажимаем кнопку «Сохранить», если что-то поправляли при выгрузке из АЦК. Также вниз страницы опускаетесь. Это сейчас идет контрольная проверка всех данных, которые вы редактировали. И нажимаете кнопку «Активировать». Так, он там у нас на выходной день предлагает, ну, с тем пропускает. Перед тем, как активировать закупку, если у вас есть какой-то список поставщиков, которых вы хотели бы пригласить на закупку, вы можете это сделать. Вверху вы вводите «Иннен» вашего поставщика, нажимаете кнопку «Найти», он у вас здесь отображается, и нажимаете кнопку «Пригласить» и «Активировать». Если у вас есть электронные почты поставщиков, если у вас нет их ННН, то в нижней части этого окна, где «Пригласить по e вы просто указываете через запятую, через пробел электронные почты и точно так же нажимаете «Пригласить» и «Активировать». Если никого из поставщиков вы не приглашаете, вы нажимаете только кнопку «Активировать». Система выводит информацию о том, что активная закупка станет доступной для поставщиков в поиске. Нажимаете «Ок». Все, обращаю внимание ваше, что статус закупки у нас стал «Активный» и пошел отсчет времени для поставщиков. Эта информация видна и для заказчика, и для поставщика. Все, закупку мы активировали, мы тогда сейчас перейдем к подготовленной закупке, которой мы уже подали свои предложения. А, на меню левого, на самое главное». В разделе Оферты поставщиков у нас есть поставщик, который подал свое ценовое предложение. Если, я единственное не знаю, если у вас привязка какая-то, будете ли выбирать по наименьшей цене, или у вас там цена качество или еще какие-то характеристики, это нужно будет уточнить все-таки у вышестоящего полномочного органа. Наверное, в инструкциях это также все отобразится, и инструкции будут выложены. Для того, чтобы принять предложение поставщика, вот здесь отображается их наименование, их сумма, когда они подали предложение, есть ли какие-то сроки действия по ограничению их предложения, может быть, их цена активна только в течение нескольких дней, и далее они не смогут заключить договор, потому что произойдут какие-то изменения цен. Но обычно здесь указано неограниченно. Что их оферта находится в статусе активная, они готовы с вами заключить договор, их ценовое предложение действительно вот, на данный момент, да, и в конце строки есть маленький карандаш в окошке. Вы на него нажимаете, мы, мы переходим с вами к просмотру «Оферты». Здесь указывается вся информация. Здесь информация о закупке, статус, кто заказчик, да, когда заканчивается закупка, сроки ее, окончания, плановая дата заключения контракта, до какого числа нужно выполнить данный контракт. И с правой стороны информация о поставщике наименование, когда была создана оферта, когда есть ли какие-то ограничения по ней. А для того, чтобы проверить поставщика, просмотреть его данные. Может быть, вам нужно выполнить проверку в СБИЗ. На поставщика вы нажимаете, у вас открывается окно с его карточкой, где будут указаны все его реквизиты и контактные данные. Прошу прощения за паузу, немножко грузится площадка. Вот здесь название организации, электронная почта, номер телефона, все реквизиты необходимы, то есть можете связаться с поставщиком, уточнить какие-то нюансы, чтобы, может быть, они дослали вам документы, если это требуется, если вы какие-то указали особенности в закупке требования к поставщику, вы можете с ними связаться. Если вас устроило данное предложение, если по цене вы сошлись, если все условия по вашей закупке было, были выполнены, Внизу страницы есть кнопка «Принять предложение». Вы на нее нажимаете, вам выходит уведомление. Система, это такая контрольная проверка, система еще раз у вас спрашивает, вы принимаете предложение, сформировать ли черновик заказа, вы нажимаете «Ок». Черновик заказа и заказ в дальнейшем – это номер договора на площадке. Если у вас нет своей договорной нумерации, то вы его используете. Если у вас своя договорная нумерация, соответственно, в договоре вы прописываете уже свой номер договора. Система также сейчас вам предлагает отправить заказ поставщику. Вы нажимаете «Да» – «Отправить». Система также уведомляет о том, что заказ успешно отправлен поставщику. И сейчас все действия выполняются только с заказом, потому что закупка уже завершена, вы выполнили действие с принятием поставщиком, Поэтому сейчас работа ведется только с заказом. Статус «Отправлен поставщику». Закупку мы, заказ мы отправили, информация здесь вся указана. Что касается заполнения контракта, тоже, наверное, определитесь своим контролирующим органом, как это будет выполнено вы, как заказчик, запрашиваете у поставщика документы на то, чтобы заполнить договор, или поставщик со своей стороны обязан будет заполнить контракт и его прикрепить. Но обычно на практике бывает так, что заказчики запрашивают реквизиты у поставщика, Заполняют э, свой проект контракта со всеми заполненными реквизитами обеих сторон, они прикладывают его непосредственно в заказ. Вот здесь у нас разделы есть договоры и через кнопку добавить договор выбрать, вы добавляете заполненный контракт. Все. В случае если на каком-то этапе у вас обнаружилось, что ту заявку, которую вы отправили поставщику по какой-то причине вы не можете с ними заключить договор, либо у вас отобрали лимиты, у вас будет э, закупка отменена, либо поставщик сообщил, что не может осуществить поставку или выполнить условия договора, тогда в, этой же, в этом же заказе, который у вас отправлен к поставщику, внизу есть кнопка «Отклонить». При отклонении система выдает вам окошечко, что вы действительно хотите отклонить заказ. Здесь вы обязательно прописываете причину отклонения. Если хотите, можете выбрать файл, если у вас есть какие-то ссылки на причину, почему вы отклоняете, и нажимаете ОК. Эту информацию по причине отклонения будет видеть и вы, и поставщик, чтобы к вам не было никаких претензий, чтобы вы просто так, самопроизвольно отклонили предложение поставщика. Все, собственно, выбор поставщика мы осуществили. Сейчас со стороны поставщика я приму ваше предложение. То есть тот заказ, который вы сейчас отправили поставщику... Поставщик должен будет его принять. Он дает свое согласие на то, что он действительно готов заключить с вами договор, и после того, как он принимает ваш заказ, означает, что он э, готов выполнить все свои обязательства по контракту. Вот здесь у поставщика также отображается информация о том, что вы приняли их предложение. На будущее, если а, вы как участники будете участвовать также и как поставщики, если вдруг эта информация вам будет интересна, тоже можете посмотреть, потому что у нас а, есть в некоторых регионах также и государственные заказчики участвуют в закупках у других государственных заказчиков в качестве поставщиков. А, никаких перерегистраций не требуется, вход по логину, паролей и по ОЦП точно такой же, без изменений. То есть вы входите, и пользуетесь одним личным кабинетом. Только в правом верхнем углу у нас меняется роль заказчика на поставщика. Все, я как поставщик получила ваш заказ, тоже готова заключить с вами контракт. Здесь я вижу ваш договор просматриваю меня тоже все устраивает и как поставщики нажимаю на подтвердить перейти к подписанию договора то есть здесь также выходит окно что обратите внимание что при переходе там с нас будет списана грубо говоря комиссия с поставщиков да и мы готовы заключить контракт и у заказчика и у поставщика Страницы будут выглядеть, вот здесь у вас функционал абсолютно одинаковый. У вас, как у заказчика, будет прописано, что статус договора сейчас на заключение. Это значит, что поставщик принял ваше предложение. И у поставщика то же самое прописано, что на заключении. То же самое будет указано в разделе «Подписание договора на бумажном носителе». У вас вообще есть два варианта подписать договор. Либо вы подписываете на площадке с помощью электронной подписи, либо обе стороны предлагают друг другу заключить договор в бумажном варианте, то есть без электронного подписания. Сейчас я вам как поставщик предлагаю заключить договор. Что касается подписания электронной подписи, ниже в разделе «Договоры» Так как у нас уже приложен контракт со всеми реквизитами, все прописано, все заполнено, у вас есть кнопочка «Подписать». Нажимаете на «Подписать», выходит информация о подписи и подписываете электронной подписью. Сразу уточню такой момент. Если вы заведомо знаете, что вы будете подписывать договор электронной подписью, вход в личный кабинет нужно также осуществить по электронной подписи. Если вы зайдете по логину и паролю, система не даст вам подписать ЭЦП поэтому обязательно входим тогда по электронной подписи. Все, я вам сейчас предлагаю заключить договор на бумаге. У поставщика выйдет соответствующая информация о том, что он предложил заключить договор заказчику в бумажном варианте. Если первым предлагаете заключить вы, как заказчики, поставщику договор на бумаге, то у вас будет написано то же самое, что вы предложили поставщику заключить договор в бумажном варианте без подписания в электронном виде я возвращаюсь к вам как к заказчику. И у вас здесь вышло соответствующее окно, что поставщик предложил вам заключить договор в бумажном варианте. Вы нажимаете просто кнопку «Принять предложение». Договор перешел в статус «Договор заключен». Статус закупки стал «Архивная». И также здесь соответствующая информация о том, что договор был заключен на бумажном варианте. Все. После этого вы с поставщиком уже обмениваетесь оригиналами договора с печатными подписями, там, как по электронной подписи, либо вживую. То есть это уже как вам удобно, это как уже утвердить непосредственно ваш контролирующий орган. Хотел, наверное, еще уточнить такой момент, немного не выяснена у нас конкретика. Требуется ли заказчикам, это я вот, наверное, сейчас к Министерству финансов обращаюсь, есть ли требования у заказчика заранее приложить отсканированный вариант подписанного договора с печатями и подписями и только после этого принимать приложение на площадке о договора на бумажном варианте. Будут такие требования? Меня слышно? Да, да, слышно. Угу. Можно со стороны Министерства финансов уточнить эту информацию? Есть ли требования у заказчиков перед тем, как э, принимать предложение поставщика, подгружать э, отсканированный вариант договора с печатями и подписями? Давайте мы этот вопрос озвучим и, соответственно, направим вместе э, с, с отчетом по вебинару чтобы получить ответы и в дальнейшем uh -huh. проинформировать а, всех пользователей системы. Хорошо? Да, я просто почему уточняю этот вопрос. Ну, наверняка большинство знает, что поставщики, которые принимают участие в закупке, они оплачивают комиссионное такое обеспечение то есть за выбор наилучшего предложения. Мы взимаем с них оплату. И, соответственно, если вы поставили отметку о том, что вы заключили договор на бумажном носителе, а по факту вы его еще не подписали с поставщиком, денежные средства мы вернуть не сможем. И какие-то договорные обязательства, которые еще как бы не вступили в силу, потому что приоритетная информация о договоре, о подписях, как бы не наступила, и договорные обязательства еще не наступили, а на площадке вы эту отметку уже сделали. Поэтому все-таки необходимо уточнить для заказчиков, нужно ли вложить договор с печатями, подписями, прежде чем принимать данное предложение. Потому что вся ответственность ложится тогда на заказчика, чтобы не было к вам претензий со стороны поставщиков, что вы подтвердили заказ, а по факту его не заключили по какой-то причине. И поставщики, естественно, будут очень негативно относиться к нам, как к площадке, Поэтому хотелось этот момент сразу заранее оповестить, чтобы менеджер при работе с заказчиками также уточнял эту информацию, чтобы все работали корректно. Все, у нас, собственно, загруз, закупка выгрузилась. Можно ли сейчас тогда проверить у АЦК, есть ли информация о договоре? Да, давайте теперь со стороны АЦК госзаказ проверим. У нас в списке электронных документов заявки на закупку есть статус «Документ загружен в электронный магазин». Это подготовленный ранее документ, и необходимо в вот ЦК «Госзаказ» правой кнопкой мыши выполнить действие «Запросить статус». Как мы видим, документ перешел на конечный статус, сформировался договор. Здесь, как было показано, к нам в систему АЦК заказ загрузилось также вложение, которое прикладывали ранее с установленной категории, загружен из электронного магазина. Дальше, соответственно, часть полей заполняется автоматически, Прописывается номер закупки во внешней системе. Это то, что было показано, что вот она, закупка 19440, да, то есть год и секция прописывается. Часть полей заполняется вручную в системе АЦК госзаказ. Контрагент также заполнился со стороны площадки. Документ основания. Здесь у нас заявка на закупку. И на что обратить внимание, на вкладке «Свойства ВД договор» у нас установлен теперь чекбокс «Отбор поставщика исполнителя осуществлен в электронном магазине». Соответственно, также заполнилась спецификация, часть полей заполнено автоматически, часть необходимо будет дозаполнить. То есть проверяем всю информацию и далее это договор в соответствии со штатной схемой обработки. То есть давайте дозаполним сейчас, проверим все данные. Многомор там поставку товаров и так заполняется даты. Так, на какие пора? Ага. Здесь давайте выберем просто исправочника, не будем. У электронного документа договор. Так, ну, сейчас... Ой. Информации. Нет, давайте на примере, который у нас уже отправлен. Так. Нет, отправленных нет. Здесь у нас все тестовые, то есть необходимо будет дозаполнить информацию о счетах. Эта информация к нам не поступила, площадка тестовая. И, соответственно, направить на контроль. Электронный документ переходит на статус экспертиза. Со статуса экспертиза, утверждение и электронный документ отправляется в систему АЦК Финансы. Также... Отмечу, что сейчас действие для электронного документа заявка на закупку по запросу статуса необходимо будет выполнять вручную. Соответственно, если закупка не опубликована, то будет данный статус. Если закупка в электронном магазине завершена, заявка на закупку, Завершается, формируется ID-договор. Со стороны ЦК госзаказ в настоящий момент реализуется наработка по автоматическому завершению документов, заявки на закупку и автоматическому формированию договора в случае, если в электронном магазине он имеется. Пока, еще раз повторюсь, действие выполняется по правой кнопке мыши вручную. Со стороны АЦК «Госзаказ» все. Сергей, подскажите, пожалуйста, вот просят уточнить в чате, вот именно в региональной информационной системе создание заявки было оформлено как заявка по потребности или путем котировочной сессии? Не нужно путать. Котировочные сессии и потребность – это электронный магазин, угу. портал поставщиков. Понятно, к региональной информационной системе там этот способ не привязывается. Понял. В случае указания электронного Понял. магазина ОТС-Маркет, не Хорошо, большое спасибо. Коллеги, мы продемонстрировали весь цикл проведения электронной закупки в связке инструментов АИС-Гозаказ и электронного магазина ОТС-Маркет. Данная инструкция у нас будет отправлена всем участникам данного вебинара, также мы разместим ее на сайте в секции OTC Market для Нижегородской области. Кроме инструкции для всех заказчиков, у нас будут приложены контакты вашего персонального аккаунт-менеджера, который будет курировать работу в информационной системе OTC Market, мы всегда на связи. Уважаемые коллеги, кроме всего прочего, мы периодически будем проводить такие мероприятия, они у нас будут посвящены освещению актуальных изменений в сфере закупочного законодательства, актуальным практикам в сфере закупок, делиться опытом, обсуждать про применения электронного магазина соответственно мы будем с вами всегда на связи большое спасибо всем участникам вебинара если больше нет вопросов то тогда остается всем пожелать хороших наступающих выходных всего доброго да, коллеги простите. секунду мы сделаем объявление о том когда можно приступить к работе в системе значит в настоящий момент доступ открыт для работы на связке АЦК Госзаказ ОТС «Маркет» в пилотной апробации для Министерства экономического развития. Уже все, он открыт. И в ближайшие дни, я думаю, понедельник-вторник, я прошу присоединиться к этому процессу коллег из БФТ. Необходимо будет нас сделать настройку уже для пользователей городского округа ВЭКСа и Семеновска. Все, спасибо всем за внимание. А, можно минуточку прям буквально? Я просто да. смотрю, здесь есть вопросы по поводу того, указывает ли поставщик страну происхождения при формировании своего предложения. А, вообще, при подаче предложения функция именно спецификация заказов, спецификация самой позиции, она возможна для редактирования. Если у заказчика есть такие требования, то заказчики могут прописать эту информацию, как отдельным вложением добавить файл через добавить документ, что требуется прописать происхождение, страну происхождения товаров, либо люби, любые другие характеристики, которые важны для заказчика, потому что вообще поставщики подают свои предложения именно на те позиции, которые были указаны заказчиком. Но для редактирования эта функция возможна, но не обязательно. У нашей площадки такого требования нет, есть, поэтому если вы заранее хотите, чтобы увидеть какую-то там дополнительную информацию, помимо того, что вы прописали, то указывайте это отдельным документом, говоря, можно его назвать требования к поставщику, либо требования к поданным офертам, и вы прописываете все те требования там по пунктам, которые вы хотите увидеть в поданном предложении, для того, чтобы вам проще было принять какое-то решение. И также вот что касается договора на бумажном носителе, да, как его заключить, как его подписать, если у поставщика нет ЦП. То есть, как я и говорила, вы при, при, при принятии оферты у вас формируется заказ, вы направляете заказ поставщику, и после того, как поставщик принял ваше предложение, вы просто ставите соответствующую отметку о том, что договор был заключен на бумажном носителе. То есть и поставщик, или заказчик предлагают друг другу заключить договор на бумажном варианте, соответственно, другая сторона просто принимает это предложение. И хотела тогда еще раз уточнить, у Министерства финансов, раз у нас происходит интеграция с цк договор, то, наверное, все-таки... Заказчики обязаны будут приложить контракт для того, чтобы выгрузилась информация в АЦК со всеми реквизитами о поставщике, о банковских реквизитах. Просто если договор был заключен на бумажном носителе, они прикладывают скан или заполненный, просто заполненный в ВОРДе. Вот как правильно нужно, чтобы мы сейчас сразу это определили. То есть если, если подписан на ЭЦП, все понятно, поставятся подписи, информация идет в АЦК. А если все-таки на бумаге они заполнены просто приложат, Договор. Как правильно? Давайте как правильно? Мы, мы этот момент обсудим, потому что у нас по постановлению, конечно, написано, что это должно осуществляться с электронной подписью, подписания документа. Если будет это все-таки осуществляться с возможностью дальнейшей выгрузки на бумажном носителе, то это, соответственно, потребует вот, ну, решения вот таких вопросов технических. Ну и плюс, как бы, внесение изменений в постановление в дальнейшем. Вот, поэтому мы пока этот вопрос, я думаю, обсудим с Министерством экономики и будем дальше решать. Угу. Правильно я понимаю, Александр, что сейчас вы склоняетесь к тому, чтобы все договоры в основном заключались в ОЦП, ну, для того, чтобы автоматизация у вас происходила и не было бумажных договоров? Я думаю, что да. Давайте мы пока остановимся на электронной подписи. Вот, а дальше будем смотреть, какие необходимо будут все-таки вносить изменения. Да, хорошо, спасибо. Да, спасибо большое, коллеги. Поступающие вопросы относительно местного постановления, которое регулирует работу в региональной информационной системе. Я полагаю, что на период пилотного проекта, соответственно, там будут у нас скорректированы какие-то моменты в части работы. Сейчас мы проводим именно пилотный проект по взаимодействию региональной информационной системы и электронного магазина OTC Market. Поэтому в этом отношении, соответственно, на ваш вопрос уже мы будем, скажем так, отвечать по результатам, по ходу пилотного проекта. Большое спасибо. Да, спасибо. Спасибо.